Смотрите, какой тут карьер, это недалеко от Лавны. Катаюсь туда по этой дороге ехал, там сейчас закрыто. Сейчас собственность, до самой Лавны тут не доехать, к сожалению. И Мне казалось, что там росли дуванчики, хотел сделать дуванчики варенья, но туда сейчас не проехать, к сожалению. Так вот, поиски одуванчиков не удались. Смотрите, как вот своеобразно краста здесь. Мне масштабы впечатляет. Все вырыли. Проехала 30 километров. Теперь еду в обратный сторону что надо на... заехать на радник воды набрать. Мне кажется, немножко <клёх> на там вот за этим карьером еще карьер, там работает, а здесь, наверное, может забросили, может не входную. сейчас в полях нахожусь, вот там поле, дорога, с дорогой полем, в этом году мне не очень повезло уже конец июня, июня, я ни разу не был в лесу, только вот на велосипеде езжу или в Будут меня походы просто туда и домой вечером вернуться Потому что у меня спруга сломала новую коленку Поехала со мной один раз На велосипеде упала Перебила коленку Перед в гипс Зачевка не отпускает Такой лес призначевки Это как бы неинтересно Пришел и ушел На Несколько дней самое то Самый кайф конечно просыпаться в лесу Фу, -то Комаров здесь много Поэтому я сейчас такое не снимаю. Снимаю только так. Куда приехал, заснял, немножко поговорил. В последнее время под музыку, Я так не блогер просто. Ну и для удержания аудитории еще буду снимать распаковки. Сейчас много товаров у меня. Скоро будет. Фотоловушка я заказал. Она уже на почте. А будет ее получить. Планировал ее ставить в разных местах собирать, но видимо не получится в этом году поснимать ей. хотя план есть Может, через пару недель съезжу. в лес поставлю и домой а через неделю ее сниму посмотрю квадрокоптер еще и заказал тоже снимать таких местах особенно на рыбачем, на среднем где очень красиво и необычно Вон там поле, здесь вот такое место похоже такое на, на среднюю полосу Здесь трава, частично и там, она для сена Но так как у нас сейчас полярный день, солнце светит круглые сутки Трава вырастает сочная, очень такая хорошая И осенью на сено покосят Там одно из полей, тут много полей Поля тут кругом Это недалеко от лавны как я уже говорил да. Вон поля поля. тут Интересное место, здесь кладбище праздничное домашнее животное Так я его называю Вот, вот хороший с там кушка Маша 15 лет прожила кушка Вот еще я видел где-то были не знаю, как уже ликвидировали Смотрите, как красиво так. Комары закусали, мне кому средств комаров нельзя. Они как-то из очень агрессивные Они Очень много Какой-то посадки Реально, как средняя полоса Ехать мне обратно, я берите внимание Ой, мой госпит пал. Ветер ну, поднимается Какая красота Вот еще поля А вон там карьер Ну карьер, кстати Надо бы сюда тут С квадрокоптером полетать Это Очень красиво сверху Все, поле сейчас покажу вот дорогу уже там поле посадочками погодка просто отличная даже жарковато